Грубо говоря, в Украину уже вошли, на камерах показали, что Россия реально вошла. Поэтому готовьтесь, ведь на камерах показывают, как со скрома, с Крыма именно, Санкт-Петербурганская, наверное, тоже входит в Украину через одну дорогу. Надо их взорвать, да? Было бы прикольно. Оборанно, подумать. Поэтому у нас из будущее поставить мина і гори тримаємося. Дякую.